Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй прогноз для знака э, Козерог на октябрь месяц. И вначале я хочу поблагодарить Елену Игоревну, э, Анну Александровну, Эдуарда Юрьевича, Татьяну Игоревну, Любовь Анатольевну, Елену Евгеньевну за ваши, дорогие друзья, подарки, за поздравления, за донаты. Э, Елену Евгеньевну за посылку даже. От всей души вас благодарю. Ну и, конечно, я благодарю всех, кто писал комментарии с поздравлениями. Слава мне! цветы, виртуальные подарки. Всех вас благодарю. А теперь давайте перейдем к раскладу и посмотрим, дорогие козелоги, что у вас идет в тебе какие а, задачи у вас на этот месяц, какие энергии идут. Об этом расскажет первая карта. Карта справедливости, карта когда нужно взаимодействовать с государственными, налоговыми, может, какими-то органами, да? когда вносится какое-то решение по нашей жизни, по нашей ситуации, когда определяется в судах, кто прав, кто виноват. Но как задача эта карта говорит о том, что соблюдай законы в этом месяце, это очень важно. Законы человеческие, законы моральные, и по этой карте могут быть проверки разного рода, Проверьте, все ли налоги вы оплатили, это касается и домашних, и рабочих. Оформлены правильно ли у вас все документы на машину, на, на дом, на землю по работе, да, если у вас там вы занимаетесь документами, все ли печати стоят, все ли росписи. Просто подготовьтесь к проверке заранее. Ну и то, что вы будете взаимодействовать с какими-то вот именно людьми из государственных органов, да, с чиновниками, с налоговиками, возможно, может быть, работать будете с юристами, с вышестоящими или контролирующими какими-то органами. Совет по этой карте, карта говорит о том, что все, что ты получаешь в жизни, это результат твоих каких-то действий, твоих решений. Если тебе не нравится то, что ты получаешь, то нужно изменить свои действия и изменить свои решения. Тогда получишь другой результат. Но обязательно соблюдай законы, подойди к делу трезво, объективно, приведи в порядок документы, рассмотри законодательный аспект вопроса. И поступая по совести и по справедливости в этом месяце. Давайте посмотрим теперь ситуации, да, какие возможны. Первая карта, хорошая, позитивная карта, восьмерка пентаклей. Это работа, карта, говорит, засучи рукава и работа ежедневно, да, вкалывай, трудись, трудись и добьешься результата. Высокий ну, профессионализм нужен в этом месяце, да, раскрытие своих талантов, оттачивайте свое мастерство и старайтесь красиво все оформлять. Совет по этой карте, будь благоразумным, практичным, дисциплинирован, Дисциплина, видите, по справедливости, это тоже как соблюдение не только законов, но и дисциплины усердно работай, повышай свое мастерство, квалификацию, сконцентрируйся на важном деле, на работе, будь внимателен к мелочам. И тогда твои усилия приведут к успеху. Важно соблюдать режим дня и работы. В смысле, работы и отдыха, да, режим дня. Так, давайте посмотрим теперь вторую карту. Ваш Мечей. Карта говорит о том, что в этом месте у вас могут быть такие обстоятельства, когда нужно собрать, например, информацию, да, что-то нужно а, просчитать, проанализировать, а, сопоставить, да, что-то с чем-то. А, может быть, нужно проявить смекалку, ловкость, гибкость, а, будет шанс что-то прояснить, а, собрать нужную информацию какую-то для себя. А, для кого-то могут быть просто интересные беседы, может быть, по работе, может, вот как раз с проверяющими, да, и а, будьте готовы конструктивно какой-то критике. Могут вас покритиковать, вы вот так хорошо работаете, вы стараетесь, вы выкладываетесь, да, мы вас при, могут прийти проверить, да, и покритиковать за работу. Совет по этой карте собери побольше информации, проанализируй ее, будь внимателен с документами и прими критику как урок. Не спорь, а если это конструктивная критика, в смысле, реально да, это есть, значит, просто прими и извлеки из этого урок. По этой карте не очень хорошо выяснять отношения, спорить, ссориться и ругаться. И будьте начеку, что могут за вами наблюдать на работе в соцсетях переписки в какой то да или просто по видеокамере допустим на работе где-то или где вы часто бываете могут наблюдать могут что-то заснять поэтому здесь будьте осторожны или просто может кто-то услышать ваш ваш какой-то разговор и передать его э, выскажу на может быть форуме давайте посмотрим третью карту да кстати забыла сказать что это еще могут быть вопросы детей потому что это карта ребенка информация новостей могут какие-то новости еще прийти давайте посмотрим третью карту третья карта «Девятка мечей карта переживаний э Бессонных каких-то ночей, да, но карта говорит пустые переживания, ты тратишь зря энергию на переживания, лучше возьми и э, делай какое-то дело. Конечно, карта может говорить о том, что может, могут быть какие-то тяжелые моменты, может быть, после вот этой проверки, или после какой-то ссоры, после каких-то разборок, да, но здесь надо просто разобраться со своими вот мыслями, страхами, простить других людей, может быть, себя, покаяться, может быть, в чем то Но главное по этой карте начать что-то менять, начать действовать. Давайте посмотрим карту по работе. Дама Жезлов, какая хорошая карта, здесь вы можете проявить себя, вы здесь можете добиться результата, вы можете получить повышение по должности, повышение зарплаты, да? вы будете контактировать со своим начальством, или если вам предложили должность, то вы уже ее займете и будете ну, как бы входить в курс нового дела. Может, за этого вы не переживаете, собираете информацию, анализируете. Да? Карта говорит о том, что вас ожидает рост развития в работе, ситуация будет, в которой нужно проявить силу воли свою, да? лидерство, власть, решительность, но иногда очень редко заботу. Успех благодаря сотрудничеству с женщиной, успешно развивающийся бизнес, если у вас есть бизнес. Карта говорит о том, что в этом месте важен успех в карьере. В смысле все силы, все вот эти страхи убрать и все силы бросить на работу всю энергию. Важно не только вот в карьере продвинуться, но и в социальной жизни, да, самореализоваться как-то, в социальной жизни себя проявить. Совет по этой карте – ярко прояви себя, будь независимым, самостоятельным, сам определяя свои цели, принимая решения, продемонстрируя именно уверенность в себе, оптимизм, что я это все могу, я на себя это все беру, я за это все отвечаю. Тогда ждет успех. Давайте посмотрим. Если вы ищете работу, вы можете найти ее через женщину. Вот если кризис, надо вести себя вот так, и тогда выйдите из него. Давайте посмотрим теперь по отношению по работе. Ой, по отношениям, пора работе, По отношениям по любви, по семье. Семерка чаш. Карта говорит о том, что у вас будет какой-то выбор. Или очень много вопросов, которые надо будет решать. Они будут касаться разных областей вашей жизни. Это может быть и финансы, и дети, и ремонт, там и еще какие-то вещи. Да? Но среди этих вопросов есть что-то одно наиболее важное. Вот выберите его, вот этот вопрос, и сконцентрируйтесь на нем, не распыляйтесь. Еще это может проиграться как выбор каких-то возможностей. Например, вам предлагают куда-то переехать или что-то купить, да, и у вас несколько вариантов нужно выбрать именно правильный. Здесь прислушивайтесь к своей интуиции, к своей душе, хотя вот здесь будет много соблазна, как бы, да, вот много шансов ошибиться. Поэтому, если хотите точно да, не проиграть в какой-то ситуации, да, то лучше посоветуйтесь с кем-то, кто разбирается вот в этих вопросах. Хорошая карта для того, чтобы заниматься духовной работой, медитировать мечтать да, на будущем о хорошем будущем могут быть вещи какие-то сны очень хорошо будет работать вот именно воображение творческое могут появиться новые какие-то планы идеи по поводу будущего и здесь вот надо правильное направление выбрать совет по этой карте не предавай свою душу не поддавайся искушениям по этой карте кстати могут быть искушения алкоголь наркотики игры пустая болтовня там то что забирает много энергии не принимай решения на эмоциях, в алкогольном опьянении, например. Смотри реально на вещи, осознай, от чего уводят тебя вот эти соблазны. Да? Вот здесь много вариантов, вот от чего-то главного они уводят, потому что еще, еще, еще дают, чтобы отвлечь как бы. Снимите розовые очки и выберите то, о чем просит душа. Давайте теперь посмотрим колоду танцерфинг к реальности, который говорит о том, как мы можем изменить реальность, меняя свои мировоззрения и свои мысли. И вам выпадает семерка разума, отладка сценария, называется карта. И карта говорит о том, что вы в жизни да, одновременно и зритель, и актер. Не настаивайте на своем сценарии, а позвольте миру двигаться по течению вариантов. Это, Это не значит закрыть глаза и отдаться потоку. Это значит намеренно и осознанно двигаться по течению вариантов. Где-то натянуть, где-то отпустить. Отпустите просто мир и следуйте за ним, как мудрый наставник, оставляющий утруку свободу выбора, лишь изредка подталкивая его в нужном направлении. И вы увидите, как мир закрутится вокруг вас. В большинстве случаев при решении вопросов в жизни даже не требуется принимать каких-то вот прям активных, решительных действий. Вполне достаточно следовать тому, что происходит. Нам всегда предлагаются какие-то варианты, какие-то выходы из каких-то ситуаций. Да? И если мы просто будем внимательно следить за этим, идти по этим знакам, то любой вопрос мы можем разрешить. И так вы подойдете к своей цели прям самым оптимальным таким путем, да, не тратим много энергии на лишние движения. Итак, дорогие козероги, у вас серьезный месяц, да? у вас а, идет какое то как сказать? Какие-то проверки в вашей жизни, какие-то испытания, которые вы должны пройти. Это, кстати, может быть как экзамен, как типа аттестация, что-то, да, или э, что-то, где мы должны доказать, что мы э, имеем на что-то право. Да. Это могут быть суды, это могут быть адвокатские конторы, юристы и вот работа с ними. Это проверка документов на работе или дома, да, домашние какие-то дела. Поэтому вот это самое важное, соблюдайте в этом месте законы, не нарушайте их. И а, через какие события вот это вот будет проходить, да, что вас как бы подталкивает к тому, что вы соблюдали законы и были всегда документы у вас порядка, через ежедневный труд и работу, да, Через а, сбор, анализ информации для того, чтобы новые планы какие-то составить. И через страхи даже, да, да, через страхи а, вас будут учить, что нужно, чтобы не бояться, нужно просто, чтобы все у вас было в порядке, да, чтобы заранее все делалось правильно, и тогда вы не будете переживать. На работе вас ждет какой-то прорыв, какие-то успехи, успех. А, вы можете добиться того результата, которого вы хотите. А, в семье и дома у вас будет какой-то выбор. Это может быть в отношениях выбор, это может быть в финансах какой-то выбор, да, а, как дальше жить, как дальше строить свою жизнь. Это может быть выбор, уже задумывайтесь о том, там, куда детей направить, да, или куда устроить, и или как а, свою жизнь построить. Да. Но здесь важно не поддаваться соблазну, да, и а, выбрать именно то, что нужно для вас для вашей души. Ну и чтобы отладить ваш сценарий, а, смотрите, да, что вам предоставляет жизнь, и так вы можете очень сильно изменить свою реальность. Действуйте по типа, знаку, что-то предлагает, вы не отказывайтесь, вы подумайте, а может, мне как раз это сейчас и надо. Хотя скажется, что может быть и нет. Поэтому вот смотрите, ориентируйтесь в жизни. Итак, дорогие козероги, успехов вам, удачи, процветания, любви, здоровья. Пройти все эти проверки с достоинством, да, и выйти в конце месяца победителем. Получить должность, повышение зарплаты, успех в карьере, да. И все у вас будет в этом месяце хорошо. Я желаю еще раз вам удачи. Пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями. И до новых встреч, до свидания.